Здравствуйте, дорогие красноярцы! Это программа интервью на восьмом канале. Меня зовут Валерий Власов. И сегодня мы будем говорить о повышении цен на автомобильное топливо. И гость нашей студии Егор Дмитриевич Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев России. Егор Дмитрич, здравствуйте. Здравствуйте. Егор Дмитрич, ну резкий скачок цен на автомобильное топливо вот в мае 2018 года это наверное сейчас самая обсуждаемая тема вот что скажете как специалист да действительно причем у нас цена конечная которую мы приобретаем уже в баке заливая топливо она складывается начиная от налогов на добычу полезных ископаемых затем на переработку и затем на продажу уже в розницу то есть по сути есть налог на добычу полезных ископаемых, плюс затем переработка нефти а, в топливо, угу. как бензин, так и дизельное топливо. Акциз – это ровно так же, как а, на алкогольную продукцию, на сигареты, когда, налог, да. Да, когда государство может а, любой момент установить независимо от ситуации, причем ну, вот, больше всего обижает, что вот, акциз, основной акциз повышается в момент, когда, к примеру, либо проигрывает на внешнеэкономическом рынке, когда у нас, грубо говоря, падала стоимость нефти, топлива продаваемого, но при этом при всем увеличивался актив для того, чтобы ну, поступление, да, в что поступление в бюджет денег было проще, так как ну, нам, автовладельцам, что транспорт налог легко увеличить да, и мы от этого никак ну, не это зависим. Да, что топливо, то есть возобновить те потери, которые были потеряны на внешнеэкономическом рынке. И ну, мы, как Федерация Владельцев России, на сегодняшний момент настаиваем на ту ситуацию разделения внутреннего рынка и внешнего рынка. Mm -hmm. Ну Мы страна, которая добываем нефть. Второе место в мире. Ну, действительно, да. Еще и второе место. И при этом при всем имеем самые высокие цены. Хотя нам приводят примеры... там в Бермудских островов да, 2 доллара и 4 цены. Да, в Европе там где-то, еще где-то цены. Но при этом при всем у ну, нас забывает, что у нас и доход граждан совсем другой. И он уже в последний... Наверное, лет семь-восемь-то не росли и я вас немножко переблю и вот для телезрителей скажу да что вот ну, самый популярный бензин это 92 правильно да. вот э, в казахстане 30 рублей 19 копеек в кыргызстане 29 рублей за литр 16 копеек э, в венесуэле 10 центов 62 копейки за литр. И все остальные вот крупные нефтедобывающие государства, ну, Саудовская Аравия, Туркменистан, Иран, Нигерия, Кувейт, у них литр бензина стоит где-то 50-55 центов, а это 30 рублей. Вот мне кажется, здесь тоже не совсем, может быть, где-то справедливо, правильно? Да, действительно, по отношению вот к нам, жителям нашей страны, как я уже озвучил, нефтедобывающая страна, да, вы заметили... Да. Второе Нет, место в мире. в мире, и при этом при всем где-то государство теряет, теряет, отыгрывается на нас с вами. И действительно, да, говорить о том, что за счет акцизов. Буквально вот а, в пятницу, по-моему, российская газета опубликовала о том, что акцизы будут понижены да. на 4 рубля. Да. Но сегодня же я уже публикую цены актуальные сегодняшнего дня. К примеру, 92-й на сегодняшний момент без торговых надбавок должен стоить... По-моему, сейчас, не совру, 34 рубля 60 копеек. А если со всеми надбавками? Ой, 40, 44, 44 рубля да, 60 копеек. Да, да. И действительно, если еще торговые надбавки, то ну, порядка 46-48 рублей. 92-й? 92, -й. 92 -й должен на сегодняшний момент стоить. Причем ну, страдают от этого не только... То есть вот даже если говорить вернуться про понижение акциза на 4 рубля, да -да. это никак не скажется на, на не эту так. цену. То есть она может Итоговую сдержаться для потребителей. Сдержаться, да, сам факт, когда хотят понизить на 4 рубля акциз, это будет в июле месяце. Да, с 1 июля. Уже, я да, уже пройдут все в нашем крае аграрные посадки. В конечном итоге мы получаем то, что буквально вчера уже озвучил. Рио-губернатор Красноярского края о том, что добавляют еще 100 миллионов рублей на аграрии для того, чтобы все-таки могли посеять без потерь. Но я думаю, все-таки в конечном результате, когда уже уберут зерно и остальные посевы, цена, себестоимость того же зерна станет во много раз выше, они не будут конкурентоспособными по цене. Даже за рубеж. А мы в ВТУ вступили, единые правила да. игры на продовольственные товары. Обязательно, да. И вот нашим предпринимателям, сельскохозяйственным, да. аграрным предприятиям, ну, непонятно, что с ними будет по итогу. Независимо от того, сколько субсидий уже там уходит. Причем эти же субсидии идут опять от наших, от налогоплательщиков. Субсидии выделяются с краевого бюджета. Игорь Ильич, а вот факторы мы несколько назвали, да, а вот специалисты пишут, что вот еще какие факторы влияют, да, это вот, например, плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, ведь, как правило, летом происходит ремонт, правильно? Да, да? действительно. А, ну, знаете, еще один фактор влияет, как бы, говорят, президентские выборы, все-таки, немножечко в январе уже говорили, что цены будут расти, правильно? Да. Но они, в общем-то, до 18 марта, в общем-то, практически не росли, а вот в мае да, действительно, это было четко замечено, что до 18 марта никаких ростов цен не было, при условии, что акцизы в этот момент увеличивались, продажи на внешнеэкономическом рынке, курс валют рос стремительно, но при этом при всем мы в рознице ничего не ощущали скорее всего удерживали цены на самих нефтеперерабатывающих заводов сегодня помимо того что летом нефтеперерабатывающие заводы закрываются там на ремонты, помимо вот этого дефицита еще рождает дефицит то что на сегодняшний момент нашей стране выгодно стало продавать за за грани, рубеж, за рубеж, за рубеж, да потому что что там барабан нефти бренд 75 или 80 да. и э, скажем так нефтедобытчики им намного выгоднее продавать э, Нефтепродукты за границу да, как по любой. оптовой цене. Да, по понимаю? оптовой цене. И любой предприниматель вам скажет, что ничего личного это бизнес. Да, да, да, да, да. А вот такой момент, скажите пожалуйста, что вот падение. Наша немножечко тоже вот российская национальная валюта, она как-то сыграла или не сыграла? Ну, курс доллара. Э, да. ну, вот, э, или это Многие аналитики сравнивали, да, да, да, да там да, при да, долларе 30 да, рублей да. нефть стоила там 17, порядка... Там, э, вот когда доллар стоил 30 рублей, да. по-моему, последний пик стоимости то Стоп. нефти был, по-моему, 150 долларов. То есть сейчас все это переменить и 80 долларов за баррель нефти, курс валют 60 с лишним, угу. то, по сути, то же самое. Так почему у нас отличается а, цена, когда курс доллара был 30 рублей, бензин тогда стоил по 23 рубля 92 а, при этом при всем, почему выросла цена? Потому что увеличили акцизы, опять налоги а на, на, на добычу полезных ископаемых. Налог на прибыль. Да, плюс недавно еще информация прошла, буквально сегодня, по-моему, я читал о том, угу. что НДС хотят увеличить с 18 до 20%. процентов. Ну это сразу опять же еще в доверие конечного потребителя. Да, плюс последствия того, что сегодня повышаются цены на топливо. Я думаю, и общественный транспорт перевозчики придут и говорить будут о том, что все-таки надо повышать тарифы. При условии всех этих мы видим факт того, что некоторые перевозчики. Цена на топливо увеличивается, стоимость проезда не увеличивается, некоторые перевозчики не могут справиться с обновлением своего подвижного я состава. Я прошу прощения, что перебиваю. Mm -hmm. У нас вот буквально недавно до да, шесть маршрутов заказали да? городских, правильно? Да. Причем я когда это как-то связано или нет? Вот я, я выходил на ассоциацию перевозчиков, да, -да, -да. да, и мне официально сказали о том, что они сами действительно решение принимают, никто на них. Не давит. не давит есть техническое задание с которым подвижной состав должен был обновлен там, до критического года плюс соответствие требования безопасности на сегодняшний момент частник не может с этим справиться потому что он взял кредиты ну, на да, эти платят автобусы проценты банках, платят процент нужно на ремонт автобуса да, часто а все, да, все деньги уходят на стоимость бензина еще одно из таких же последствий Связан, допустим, с тем же маршрутом 79, который да, сам да. сошел, он заправлялся на автозаправочной станции, который во время проверок прошлого года топливо мы проверяли. Вот заправлялся хотел, на одной из автозаправочной станций, где написано с одной стороны прием топлива, с другой стороны продажа. Превышение на данной станции по дизельному топливу продает только дизельное топливо, автозаправочная станция Квадро так мы называем бетонка находится понял, да, да. там превышение серы было 500 и выше то есть лаборатория более 500 просто не смогла определить потому что ну, не позволяет оборудование когда мы прислали также в ассоциацию перевозчиков смотрите чем заправляется 79 мне сообщили мы им отправили как они поведут мы не можем гарантировать ну и скорее всего вот те вынужденные меры заправляться где-то подешевле, не связано не только с частными общественного транспорта, они связаны и с нами, автовладельцами, которые передвигаются на личном транспорте. Сегодня при экономической такой ситуации мы с вами голосуем кошельком. Куда едут а автовладельцы деле. заправляться? На более дешевые автозаправочные станции. А станцию? это экология, а это некачественный, некачественный топливо? Да, действительно. Я вот реплику, я помню много репортажей с вашим участием, и сюжеты, ну, допустим, вот вы проверяете там 4 заправки, да, в трех однозначно есть нарушения. Проверяете 6 заправок, 4-5 всегда нарушения. Да. С чем связано? В первую очередь, когда мы проводили крупномасштабный рейд в прошлом году, было проверено более 200 автозаправочных станций. Мы сначала их проверяли при помощи наших тест-полосок, разработанных Московским институтом нефти и газа. А, и заборы нас, в лаборатории возили, да? Да, да мы сначала тест-полосками определяем, где существует подозрения. Mm -hmm. Затем а, нас поддержало краевое правительство и предоставило лабораторию Красноярск нефтепродукта, которая была на тот момент единственная аккредитованная mm -hmm. в Красноярском крае. При помощи лаборатории мы ехали по тому списку, который уже был сформирован, это порядка одной четверти автозаправочных станций. И все практически факты подтвердились того, что действительно дизельное топливо, там бензин, был с превышением серы, не соответствовал октановому числу. И сам факт, где мы замечали, что это топливо приобретается не на МПЗ, который официальный, как а газпром а, Где приобретается? А, в ближайшем регионе, в Кемерово, яицке топливо Стоит частная самоварня, так называется, то есть самовар. Она законна? А, да. К сожалению, не запрещены на сегодняшний момент самовары. В Министерстве промышленности и торговли мы обсуждали этот вопрос о запрете этих мероприятий, частных таких перерабатывающих заводов, на что четко пояснили, что УФАС запрещает в отношении частных пивоварь нефтезаводиков запрещает производить какие-либо манипуляции, то есть они выпускают топливо, к примеру, для печного оборудования, продают его для печного оборудования, а куда этот оптовый покупатель повез его, им неизвестно, они выдают паспорт качества на соответствие то, что они выпускают, но частники пользуются этим привозят плюс затем мы с вами страдаем это экология и наше имущество с вами готовясь к передаче вот посмотрел интервью министра энергетики россии Александра новак опять же наш человек он здесь много, много работал он заявил что рост цен на бензин в текущем году будет выше уровня инфляции и он ответил вот что правительство делает все возможное чтобы все-таки сдержать цены все-таки это только акцизы или может быть наоборот еще какие-то вот моменты? Ну вы говорите наоборот, вот, что НДС могут увеличить. Это наоборот не помощь. Да, это не помощь, это не будет, как бы, да, плюс, как я озвучил, акцизы, хоть и понизят на 4 рубля, они не скажутся на конечном, на конечном потребителе, да. плюс налог на полезное, на добычу полезных ископаемых, он, естественно, mm -hmm. также не изменяется. Если бы вот э, правительство еще ранее бы к нам прислушивалось, когда мы рассчитывали по отмене транспортного налога, переведению его в акцизы, mm -hmm. мы тогда рассчитывали для стопроцентной уплачиваемости э, транспортного налога. Сейчас порядка 50-70% уплаты транспортного налога. Для стопроцентного надо было добавить всего лишь 50 копеек, э, чтобы было стопроцентное и было заложено в топливе. Когда нам объяснили, ну вот понимаете, Транспортный налог уходит в регионы, ну, а, а, не да, не а акцизы они уходят в федерацию. Тогда мы пояснили: так давайте оплату акцизов уже непосредственно с продажи на самой рознице, с продажи на самой рознице акциз можно использовать в регион. Но, к сожалению, нас тогда не услышали. На 3 рубля подняли акцизы, и ничего с этого не изменилось. Егор Ильич, вот, готовясь к передаче, сегодня курсанты, студенты, мне говорят, да вот появляется информация, что вот Федерация автовладельцев России призывает на какие-то акции там вот 26, ну, в общем на выходные якобы не знаю правда неправда вы представитель вот разве это, это так и есть отказываться от езды на автомобилях это вообще реально, вот насколько это реально. И это правда, это от вас идет информация. Ну, если ответить на языке студентов, это фейковая информация, не настоящая, да. Потому что смотрит весь край. Данной агитации мы не относимся никаким образом. Объясню почему, потому что буквально, повторюсь, сегодня опубликовали оптовые цены. Розница, которая продает, ориентируясь, она. Та цена, которая на сегодняшний момент звучит, она не может быть ниже оптовой, конечно, то есть, ну, конечно, какой предприниматель конечно. будет Себе продавать. Работы, даже да. если он будет продавать в ноль для того, чтобы расплатиться за рабочие места и оборудование и все Я остальное. еще перебью, с Алексеем Михайловичем недавно вот на ТВК беседовали Клишко, да. и вы сказали, что там в Москве чуть ли не на кофе живут, потому что практически нет маржи, на чем можно зарабатывать. Да. Это действительно так? Да. Или это опять фейк? Или это реально? Это действительно да. так, но вот с точки зрения, давайте тогда одного вопроса я говорю. Почему бесполезно вот это? не заправляться сегодня на одной заправке завтра на другой потому что розница тут ни при чем розница не понизит ценник не будет она продавать в минус они ну насколько я понимаю если сейчас смотреть оптовые цены они продают по старой цене только приобретают новое, тут же опять поднимают тут надо скакать выше и задумываться о том как предоставить эту информацию федерации Почему в Москве, да, вот, придем к тому, что да, с Алексеем Михайловичем обсуждали, да, да, да, да. А, почему в Москве на сегодняшний момент там есть такое а, садовое кольцо, где а, проживают основные да, коренные да, москвичи, да, да, да. и вот им абсолютно без разницы сколько будет топлива стоить, лишь бы не приезжали там заезжие, да, да. потому что Москва якобы не резиновая, да, да. им хоть 100 рублей за 92-й э, бензин, Они и без пожарные. разницы, да, но есть сдерживающие рычаги власти, которые заставляют заправщиков не продавать выше положенные рамки, которые само э, правительство Москвы устанавливает. И компания Shell-Lucoil официально признаются в том, что они развивают свою сеть э, розничные продажи, э, начиная там от кофе. Причем э, компания, по-моему, э, или лукойл или Shell точно признались в том, что у них на сегодняшний момент доходы превышают э, по кофе, чем э, по топливу. Потому что они там практически продают в ноль, потому что их, ну, грубо говоря, контролируют и держат в таких жестких рамках но при условии того что даже сейчас УФАС проверяет действительно ли обоснованное повышение цены ну это грубо говоря проверит самого себя то есть а действительно ли там все соответствует ну в любом случае будет соответствовать то что посчитают сколько на акцизов налогов и так далее гречка кратенько последний вопрос вот многих приглашал себя экологов и они говорят и официальные данные что Основной вред экологии города Красноярска наносит автомобильный транспорт, это более 30%. Это так? Вот Нет, скажи. это не так. И на экологическом штабе губернатору уже пояснял о том, что давайте проверять не то, сколько выхлопывает, а именно что, какой выхлоп идет. Это будет сера, это будет свинец. Свинцом увеличивают октановое число, приобретая низкого октанового числа топлива. Сера – это некачественная переработка, несоответствие классу топлива, которое должно продаваться. И на сегодняшний момент те экологи, которые так говорят, это псевдоэкологи, которые ну, преследуют какие-то другие мотивации для того, чтобы отвлечь внимание, что это не заводы, это автовладельцы все загрязняют на самом деле. Наши проверки по топливу доказали, это то, что одна четверть автозаправочных станций, на которой большинство автовладельцев заправляется в связи с экономической ситуацией и заправляется некачественным топливом, идет выхлоп в атмосферу серы, попадая к нам на слизистую, превращаясь в серную кислоту свинец, у нас накапливается в организме и никогда не выводится. Игорь выключи. Огромное спасибо за то, что вы сегодня к нам пришли, за такую обстоятельную профессиональную беседу у нас с вами. С телезрителем мы прощаемся. До новых встреч. Берегите себя, своих близких. Спасибо. Ну, спасибо.